Банде Гурупада Дандам Бхатта Биндасама Нитам Сри Чайтанна ПРАБУМ Банде Нитам Нандасава Нитам Сри Нанданана Банде Радика Ха Чару Надаям Гупи Джанна Сама Юктам Банча калпатару эшке паасиндубе веча. Патитаананг павуни бхавишна бибью. Намо нама. Мукаанкаро банди Шнавактипаде девис, атапатайи, на маската, нарунчаива, нарутама, девис, атапата, нарутама, Садану ракто гуруфакти жукто, факти прамадакшья го даруну, дейям сада паривабакно бабистадухам, тетхас падам сивабирин сараням, битати Ядпада Паллавана Хачанда Маничатая, Биспураджитака Мапигава Душва Дарши, Пурунана Рагара Сосагара Сарамуртихи, Саразика Маикадай, Саразика Мауртихи, Сви Кришна Чайтана Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари Хари Хари Аджан уламбиту жоу канокахуда то Шанкитануи квитару камлаху тахшо Бишам бару бижавару жугадхар мупалу Банде Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Бааванурупин садан нарана Гангаатаранграманияжатаа калапам Гоори ниантара вишии тобам Багиша-жиша-бадане, яс я стихи дя самбхи Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Hare Хари, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Рама, Рама, Хари, Хари. И вм. Гуру-пашнайка-бхакти-абидда-кутари-носите-надиро. Бибрасч-жива-свямайям-апраматто-санбришчо. Атманам-атхо-таджва-стам. И гуру Вибристо-жива-сайам-mayам-ат-прамат-то-самбристо-атманам-атхо-тедвасторам. Горья-гоштрипати, Срисила-боктиши-дханто-сарасвари-гоштрамитхагар-бхопад, Jagadguru told that I am ready to go to hell forever to serve. Парамхамса Джагадгуру. Годи Гуршипадхи Шишчила Бхакти Сарасвати Касамитр Гур Пахопат сказал, что ради служения Парамхамса Джагадгурху я готов отправиться даже в ад долгое время сад Сева это лучшее служение Шила Пахопат много раз говорил, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева sarva Guru и после что Nothing говорится ничего like <говорит> более Благоприятного, чему Гуру Я говорил в эти дни о том, как мы можем осознать, кто такой подлинный ученик. В начале всего, если вы попытаетесь. Искать во всей Браманде, то ä, такого, как Шукадев Госвами, кто может так говорить, Харикатху, вы никого не найдете. И если сравнить тех, кто может слушать, то так. Ну, может, найдете кого-то одного или двух, но... Если поискать еще более внимательно, и нельзя найти того, кто мог бы принять его учение полностью, такого как парикшат, и поэтому это очень редко. Это не шутки. И поэтому Шаста -го говорится, то, что если вы находите, что кто-то может говорить, но все же слушатель учеников он еще более редок, чем подлинный гуру, подлинный учитель. И вот о качествах ученика я говорил И в эти дни. Тот, кто готов исполнять указания гуапад без всяких аргументов. Он может занять вас в служении и дать вам силу. Я могу проповедовать по всему миру, но без милости Гурдеба как это возможно? Милость она всегда приходит от Гуо. Если кто-то делает что-то особенное, это делается Гуопад И поэтому те чистые преданные они никогда не заявляют, что они что-то делают, никогда не присваивают э, какие-то заслуги себе. Они все заслуги отдают падми, э, то что они чувствуют, что через них. Действует какая-то высшая сила, не одни они одни сами. Поэтому голосова она очень важна. Кто может исполнять голосова без всяких возражений? Мы знаем случаи Куреша. Куреш, он был готов рисковать своей собственной жизнью. Куреш был очень с огромным вдохновением он хотел служить Гурупад Подме и таким образом нашего Гурварга они пытаются лучше как можно лучше служить Шири Прахупаде я говорил дошло с которого начал самого начала она очень важна и вот говорится что то, то как мы должны служить Гурупад Подме это очень сокровенный путь, самопредание хорошо, каждый, каждый может сказать, что он предался, но стопроцентное самопредание, и потом предаться полностью, буквально продать себя, группа от как вот в этой шлоке говорится. В Бхагавадам говорится, как можно, как наилучшим образом можем объяснить это самоупрекание. В Бхагавадам приводится такой пример. Как если мы идем на какой-то рынок и покупаем какое-то животное, приводим к себе, если, если плохо относиться к такому животному, то животное не возмущается. И вот здесь говорится, Викритопа yes, шар И вчера я говорил о том, что говорил Шива-Прохупат, что я готов опуститься на любой уровень для подлинной проповеди и сочетания вани. Обычные люди не могут понять значение всего этого. Они часто превратно понимают, что кто-то может отправиться в ад, как But это. Но ради проповеди, читания Вани мы готовы на все. И это наивысший наивысшее идеализм Югтавараги. То, что, говорил, что, что говорит Чила о том, что он может снизойти на любой уровень ради подлинной проповеди, читания Вани, но как мы можем это поднять? Только Шимати Радхарани, у них есть такое настроение, Аллалита Шаки. И те, кто вечные, эти спутники, они только могут понять. Юктавайраги ⁇ это такое очень чувствительное, что обычные... Если вы хотите понять применением своих огненных чувств ума, то можете превратно понять. И юг -раги это такое, нечто очень чувствительное, что обычные люди не могут понять этого. И поэтому читание Махапабху привел такой пример. Гасвами, и этот пример очень эффективен. Но обычные люди не могут понять его. Могу говорит Что целомудренная женщина. У нее нет никаких личных желаний. И она... Personally. Бескорыстно. Целомудренная женщина не, не думает о себе. Это глубокая философия ведической культуры. Не каждый может понять, что как это может быть. И вот целомудренной женщины не должно быть никаких личных желаний. Any, right. никаких прав. Она должна быть полностью предна своему мужу. Я знаю, сейчас сложно в этом обществе такое представить. Практически невозможно, но без этого Вопрос супружества бесполезен. Веда, в самом виде описывается мантра о, о, о, о замужестве, о, о, о, о супружестве, но мало кто понимает. В процессе этого вот, Вивахаяги, этот Пуджари произносит эти мантры из этой веды, но кто их понимает? Когда? имеется в виду такая обряд супружества по всем ведическим правилам даже умирают они в одно время такое у них единство и поэтому во время произношения этой мантры и во время этого произносят вот эту мантру что твое сердце ⁇ это мое сердце, и то, что мое мое сердце ⁇ это твое сердце, имеется в виду, что сердца объединяются двух душ. И вот, вот смысл вот этого ведического обряда в Ивайхаяге. и вот здесь говорится, что целомудренная женщина готова даже служить какой-то проститутке, которая удовлетворяет ее мужа. И это называется целомудренностью. Махапрабху приводит такой пример в нашем гауде-обществе, гауде-баджане. Мы узнали об этом от Радхарани. Она готовна все ради служения Кришна. Он может обмануть свою свекровь своего мужа местных. Жителей, она может одурачить всех, чтобы служить Кришне. Она готова встретиться с любыми последствиями, которые могут прийти в ее жизнь ради служения Кришне. И вот она надеется, что может совершать Кришна своего. И это очень сокровенное, мы должны узнать это. Но от, откуда и как? Сила Павхупад ушел, так ушел. И наши Гурвага, они покинули этот мир. И пустота образовалась. И мы опечалены этим, и вот Сила Павхупад. Он цитировал две шлоки, которые написаны Рупа Госвами Пады, Бхакти И вот Бхакти Расамрита Синдху, наш Рупа Госвами Пады, написал Rupaguswami эти шлоки. И вот эти две слоки — это ключ. Чтобы, Чтобы открыть дверь на путь Гаудия Бхаджана, мы должны достичь такого уровня осознания чтобы начать совершать Кришна Кто-то говорит в храме, что кто-то поклоняется Радагавине. Пуджари пошел в храм поклоняться Радаговинде. Но Сила Пахупад говорит, они не поклоняются Радагавине. Хотя там вроде бы находится, но максимум Лаксминара, они поклоняются. Но Высшее их сознание не может пересечь этот предел. И вот они так поклоняются максимум уровню Лакшми Нарайна, а то, а то и ниже. Но Кришна Сева настолько высока, настолько великолепна, настолько чувствительна, что глупые люди не могут поклоняться Кришне. Кришна, конечно, очень милостив. Те, кто старается, пытается, они могут обрести милость Кришна, но чтобы служить так, чтобы Кришна был полностью удовлетворен, это не так просто. И вот таким образом не должно быть никакой привязанности, даже никакого запаха привязанности. Оно. И вот мы все должны совершать ради Кришны, все. Мы должны думать, что наши дети, жены, родственники и все прочее, мы должны использовать их в служении Кришне, не Nee, в качестве объекта своего наслаждения, в качестве э, объекта служения Кришне. Как люди могут сказать, что отца и матери, может, есть какая-то любовь к детям. Это, естественно, отец и мать, они очень любят своих детей, но все же с, это их любовь, она искренна, она нечиста. в материальном мире. Чистая любовь, она невозможна. Вот на этом материальном мире такая чистая любовь невозможна. Хирани Гашипу, он думает, что пятилетний ребенок, прохлад он мой сын, он может слушать мои слова. Он объект на его наслаждение. И в этот, тот день я говорил, что эти божества очень прекрасны. И тот, вот кто-то, думает, что в каком-то храме божества красивы, но это не, не бхагавадаршан, это больше склонность к наслаждению, то, что мы смотрим на божества и наслаждаемся их красотой. То есть в таком случае эти божества становятся объектом нашего наслаждения, и это... <говорит> <говорит> неправильно. И Праглад Махарадж ⁇ пятилетний ребенок, но Хиронека Шиппо думает, что он объект его наслаждения, то что он может исполнять его указания. Если вы наслаждаетесь чем-то, пытайтесь понять это. Если вы в своей жизни наслаждаетесь чем-то. делали, делаете или собираетесь делать, то можно подумать с холодной головой, что ради собственного наслаждения, кто-то должен что-то делать. Например, если мы хотим насладиться едой, эту еду должен кто-то приготовить. И вот таким образом, если мы подумаем, с холодной головой, то, чем мы наслаждаемся в своей жизни, то, что мы делаем, ради этого, кто-то должен, кто должен вложить какую-то энергию в это. И поэтому Рагунатас Госвами никогда не хотел принимать никакого служения, ни от кого Гурки Шардас тоже. Они никогда не думали, что я объект, что, что кто-то будет служить им. Они никогда не думали и не ожидали такого силы. Бхахтин написал в своих статьях о текущей ситуации. Он написал это еще 150 лет назад. И в то время Шилу Бхактину такого написал, что сейчас Ачарья, Саньяси, они ожидают, получают служение от вас. Вот, вот Махарадж перевел эту статью Шилу Бхактину такого, но мало кто заинтересован ее читать. Вот, ну, все. И вот Сила Бхактива говорит, что ача, ача, текущие ачари не имеют терпения, хотят а, получать служение от учеников, думая, что они те, кому нужно служить. И вот Сила Бхактива таким образом выражает свое беспокойство. и мы не можем ожидать никакого служения ни от кого. Например, кто-то... Ну, кто хочет какие-то пожертвования дать, но все знают, что источник денег он не чистый, то Махаш не берет такие пожертвования. И вот Элия какой-то предный приходил к нему с какого-то печатного вопроса и сказал, что тут какой-то человек хочет пожертвовать 10 миллионов рупий, но нужно... Ну, что-то там сделаете, что надо было, что там подписать. я сказал, что не надо. И таким образом мы должны думать, подумать снова и опять. Перед тем, как принять что-то от кого-то, мы, мы должны будем вернуть, отплатить этот долг. Если мы принимаем что-то от кого-то, мы должны будем отплатить, вернуть этот долг. Это возможно для великих возвышенных садов. Они не привязаны ни к чему, все, что они делают они не привязаны они используют это все в служении для них это возможно И поэтому такого написал я не мог полностью ответить и вот и вот такого написал такие слова что мы не должны Пытаться строить большие храмы, большие здания, поскольку это будет только бузы для нас. Мы обусловленные души. Наш ум раскидан по всем материальным вещам. Мы не можем сконцентрировать свой ум на харибаджане, поэтому это будет только преградой на нашем духовном пути. Бхактира Махарадж на Бенгале говорит много сокровенных вещей. <coughs> И там Рабху Гасвайпад также пишет, что мы не должны пытаться организовать какие-то большие вещи, которые что-то масштабное, поскольку это станет такое для нас. То есть мы должны делать в соответствии со своими способностями иначе. Если мы приступим к тому, что нам не по зубам, то мало того, что ничего не получится еще и выдохнемся и потеряем свое положение. Как кто-то строит большой храм или для кого этот храм нужен? Вроде для блага публики, для блага всех, но сами в процессе можем потерять свое положение. Вначале мы должны сами чего-то, чего-то серьезного достичь, какого-то вечного блага самого процесса, и самого в процессе, то, что толку от этого храма. Я не говорю, что нельзя строить, но мы должны строить в соответствии со своими способностями и делать все остальное. И вот если кто-то построил большой храм и организовал большой праздник, большой фестиваль, если вы сами потеряли свое положение, свой э, уровень прогресса, только обрели какую-то дешевую славу, то что толку нужно думать о себе так, же, что, чтобы не потерять то, что уже обрели. И вот Силабакхин вот такого говорит для обусловленных душ, больших храмы, всякие общества, они часто э, являются преградой и обузой, поскольку они теряют свое духовное положение, погружаются в материальную поддержку вот всего этого. Но в Бхагаватам мы находим... Бхагаван Си Кришна говорит о Удаве. Вот, Бхагаван Си Кришна говорит о Удаве. Манмандир карет дирам. Ман Что нужно строить большие Гигантские храмы возводить в честь Кришны. Так противоречиво выглядит. Хотя Бхагаван говорит, что нужно строить больше храмы, а Бхагаван Такур говорит, что, что смысла нет. И каково решение, каково гармония, какова гармония. Вот, да, гармония в том, что обусловленные души. Если будут этим заниматься, станут обычными кармами. Раньше они пытались совершать баджан, следовали правилам, предписанием. Я вот видел какие-то ачари. Нет нету даже времени о я... а них повторять. Я сидел на Ясасасане, не говорил же один ученик одного ачари. Не хочу его именно называть. <coughs> Это не мое желание кого-то оскорбить, чтобы чтобы научиться из любой ситуации, чтобы увидеть, как нужно делать и как не нужно. И вот он получил посвящение достаточно давно. И он сказал мне, о Махараджи, я удивляюсь, я никогда не видел моего гурма. Махараджа с Малай. Всю, всю свою жизнь я вот уже много лет с ним. Всегда мала не наше шее висит чтобы он повторял, он никогда в жизни такого не видел. И вот такое состояние. Эти люди настолько заняты, что времени аник повторять нет, харина повторять нет, но думаете ли вы, что это баджан? Много, yeah. <coughs> много таких историй могу рассказать. И вот смотрите, keep если keep обусловленная keep душа, keep душа keep она пытается строить Простите, погружаются погружается во все эти материальные дела, но лучше, если будем повторять Харинам, совершать санкиртан. Однажды один храм был основан в Коладвипе. Шидда Гусами Макараджи он сказал, что нужно сидеть и слушать Харикатху. Слишком больше что-то строить не нужно. Но кто его послушал? И так день за днем, днем день за днем что-то строили, и в итоге он вынужден был сказать, что <coughs> «в общем, делайте, что хотите», — я сказал. И <coughs> <coughs> <coughs> они Богово mm -hmm. очень думают о нашем благе. Боговольчий Кришна говорит то, что сказал, это как бы хорошо с одной стороны, но куда люди могут прийти, участвовать в Харикатхе, в Киртаниварате, в прочих праздниках, это мотив, это был мотив Шилупабхупады, это причина, по которой он основал 64 храма по всему миру, поскольку 64 различных частей бхакти, различных составляющих бхакти, и вот иначе люди куда могут пойти, но если вы откроете храм, вы должны быть очень осторожны, нужно чтобы возвышенные преданные жили в каждом этом храме. Пытайтесь понять, если вы открыли какой-то большой госпиталь, какую-то больницу, но что толку? Там еще и доктора должны быть, а не просто здания. Если какой-то сумасшедший открыл тысячу больниц, но ни одного доктора там нет, то куда больницы, пациенты придут. И вот перед тем, так же, как открывать какой-то госпиталь нужно еще и докторов найти хороших. человек лопакупат написал одну статью в гавде госпиталь в таком юмористическом стиле о запутанных вещах. И Шила Прохопат, по какой причине, открыл множество храмов. Шила Прохопат был настолько милостив, он хотел дать преимущества обычным людям, чтобы они смогли прийти принять просад, слушать Арати, Харикадху, Санкиртан, чтобы узнать о подлинном учении Шичи Тани И Шила Прохопат никогда не шел ни на такие компромиссы со своими учениками и ни с кем иным. Счилла Прохопат никогда не шел ни на какие компромиссы, если он видел какие-то разногласия, пытался помочь ему, пытался ему как-то исправить его. Если не получалось, то оставлял. И также Сила Бхактина так говорил, что если им построили множество храмов, но нет возвышенных преданных, поскольку возвышенные, преданный он сам по себе живой храм. Вы не знаете, Гауди Даршана? Соответствии с Гауди Даршаном вся наша Гурвага, они сами по себе мобильные Гауди Матхи. Если вы можете взять кого-то из представителей нашей Гурваги в какую-то страну. Они But будут говорить о Маславе. Гауди Матха, славишься, читание Махапрабху. Кто uh -huh. такой Гауди Матха? Я вчера говорил, что Гауди Матха, он служит читанием Матху и читанию Махапрабху самому. И также подлинный, преданный Гауди Матха, куда бы он ни он сам по себе живой, мобильный Гауди Матха. Если он попадет в какое-то место, там явится Гауди Матха вскоре. Он будет говорить об учении Шичани Махапраба, его славе. И Бонгасвай Махарадж тоже никогда не хотел строить никаких храмов. И наши Бхактила Парамахамса Махарадж, Бонгасвай Махарадж, они такие великие возвышенные личности. Знаете, какая сила, какое могущество Бонда Гусая Махараджави. Я на день его ухода или явления расскажу о его славе. Но, все же, он не хотел строить никаких храмов. Если вы поищите то несколько храмов только можно найти. Только Баджан Кутиево в Риндаване рядом с Мадан Маханом. Очень маленький. И один я говорил харикатху там три храма в своей жизни. меня пару раз приглачили в его храмы, и вот я был в Южном Бенгале там на границе с Бангладешем. И вот Бхажан Кутир во время давания меня тоже приглашали на день его явления и ухода. И в Калькутти также то три этих места. И там даже хам не написано, а Кути написано, поскольку это хам всякие обусловленные души попытаются отобрать этот храм, думая, что храм – хорошее дело, и надо его прихватизировать. И поэтому там написали Базнакутир, и вот то, что писал Шила Бахтинута Кур, имеет огромное значение. И, и вот... И вот Силопав говорил, что если много построили больниц, но нет ни одного доктора, то эти пациенты, которые будут приходить туда, да, они только умрут, и никто их не вылечит. И, к сожалению, текущая ситуация тоже такая же. И завтра я более подробно продолжу. И вот наш Удавжи и Бхагаван Шикришна. Бхагавановича Кришна, он ä, назначил Удаву проповедником. И это наставление Брахма, народе, то, что ты должен я говорю тебе, Бхагаватам, вкратце ты должен это все расширить, объяснить и распространить это наставление Брама. И вот изначально причина всех причин, это Верховный Господь. И вот с такой решимостью мы должны говорить Харикатху, мы должны проповедовать, иначе вы будете наказаны. Малейшее отклонение от пути в сторону какой-то корысти, испортит всю проповедь. Проповедь — это не шутки. Глупые люди думают, что каждый может проповедовать. Достойно проповедовать не каждый может. И вот я говорил, кто может проповедовать тот, кто утвердился в Адва И вот кто полностью утвердился в Адва он может проповедовать или какой-то преданный, если Матья Матякари тоже может проповедовать, но под руководством могущественного Ачария, чтобы влияние этого могущественного Ачарьи оно помогло и, и вот если вы посмотрите на какого-то воздушного преданного, вы почувствуете какое-то сияние какая-то энергия исходит от него как если Чила под присутствует где-то то кто может заниматься какой-то ерундой под воздействием, под влиянием Шила Прахопады, весь храм, он идеально ведет э, такое, такое идеальное, идеальное существование, делается все как надо, когда надо и где надо. И вот мы можем, и только тот, кто утвердился в Адраги он может проповедовать, а другие не допускаются. Если они пытаются проповедовать, то ничего хорошего не происходит только позорит все гаудеевочнеское общество. Поэтому обусловление души на поле проповеди лучше не пускать, сколько они думают, что проповедь это сбор денег. И, и, и, ну и все на этом. Но такие люди, которые воспринимают проповедь только как сбор денег у населения, это... Таких людей нельзя допускать на проповедь. Я мало заинтересован в количестве, я больше заинтересован в качестве. И поэтому... И Брама дает наставление народе, что ты должен проповедовать таким образом, чтобы бхакти оно развилось внутри сердец этих обусловленных душ и с такой решимостью, с таким и, и вот Брама, Брама говорит, что с такой твердой решимостью ты должен отправиться на проповедь. И вот Брама это наш а, Адигуру. Ади и мы должны следовать этому наставлению все наши ачари, Рамзачари, Мадвачари. Вишна с вами, не Они все следуют этому пути. Они проповедь, это не шутки. Если пойти в какие-то храмы посмотреть, чем они занимаются, то можно увидеть, что ничем достойным мне они не занимаются. И тогда мы поймем, почему я иногда говорю так жестко, потому что мне не нравится вот такая текущая ситуация. И поэтому Бхагавансий Кришна говорит Удаве «О, Удов. ты спрашиваешь, я знаю, я скажу тебе об одном случае, я расскажу тебе историю о Абадруте, и вот махарадж уже говорил пару дней о славе Яду, этой династии Яду. Сам Кришна явился в этой Яду, вам что он ядов? Он лучший из ядов. ядов. И, и вот этой династии ядов везде прославляется. Нельзя оценить. Могущество яду, почему? Поскольку у них есть бхакти. Я уже объяснил, что как это возможно для Амбариша Махараджа контролировать весь мир, поскольку он очень могуществен благодаря бхакти. Бхакти это шахти. И вот это было возможно для Парикшит Махараджа для Ютишир Махараджа, для Притху Махараджа. whereas но сейчас можно видеть, что муж не слушается, жена не слушается мужа, дети не слушаются никого. Вот. И вот так все раз, беспорядок. Иногда, вроде, с одной стороны, они вроде живут в одной семье а если внимательно посмотреть, просто живут в одной квартире, а каждый по отдельности. Но это уже долгая глубокая философия за этим, но математически можно доказать, что вот люди в воде живут в одной семье, но по сути все по отдельности, никто друг друга не уважает. И связи между ними нету только какая-то внешне, что уже негде живут вот в одной квартире open and going to show you what is there inside your belly, a very nice looking, if I make operation it is your blood and all bones can come out, dirty thing, then you can hate your own body, you have love for your own body, you no? I know, but I can show you what is dirty things there inside your mind, my mind, my body. Вот мой раз пример привести хочет случилось в Калькутте, в Солтлейк в районе в районе Соленого озера и вот была мать и дочь отец ну, развелись вроде бы ну куда-то отец куда-то пропал в общем и вот эта дочь очень умна, умна была, ей было лет 15, и мать всегда ее ругала, что это не, это не, это не так, это не так. Но характер матери был известен, этой дочери и однажды она расплакалась когда мать по отругала очередной раз дочь сказала что ты мне говоришь что надо старшим старших слушаться ну, дочь сказала, ну, это ты, ты злоупотребляешь тем, что ты старше. И <говорит> поэтому можешь делать все подряд, и что попало, и никто тебе ничего не скажет. А ну, эта дочь сама знает, что мать сама такая бестолковая, и ругает, собственно, дочь за то, что она и, и вот, возвращаемся к Аватхуту. Аватхут значит... Аватхуты, они за пределами всех правил и предписаний. Их нельзя заставить следовать каким-то правилам, поскольку их жизнь... Жизнь таких, как Махамса, она уже и, и идет в соответствии с желанием Верховного Господа. И нельзя их пытаться заставить следовать каким-то внешним правилам. Если мы э, будем ругать его, что он там делает, что так поздно, почему только в три готовы, не знаю, что такое бхакти вообще. Да, это глупо, но поскольку их жизнь, жизнь, жизнь Прамхамса, Гуру Вайшнауфа, она находится в полной гармонии с желаниями Кришны, но кто-то внешне видит какие-то недостатки, и опоздания, потому что они ничего не делают, ничего не следуют, что за борода какой-то везде. Мой Групат Падма обычно говорил, что польза Мадха, Гауди Мадха, может быть обнаружено тогда, когда чистый саду там находится, если нет такого саду, какие-то одни обусловленные души организуют свое общество, навязывают свои правила, GBC, эти собрания и прочее, и всякие эти голосования и прочие вещи. Решения должны приниматься чистыми саду, а не каким-то глупым большинством. Сейчас можно видеть, что всякие решения принимаются людьми, которые не могут себя контролировать, не то что кого-то или что-то. Шила Прабхупад никогда такого не хотел. И таким образом, смотрите, один Аватхут, он за пределами нашего понимания, лим лимита нашего понимания. И вот никто не может понять характер Аватхута, что он делает, как делает, зачем идет, что говорит. Они всегда находятся в баве, в состоянии бавы. У них всегда такое великое чувство внутри их сердца. и Они в соответствии с этим все делают. Они в соответствии с чем-то внешними указаниями. И вот можно бхакти шит This is your correct Now, Yadu is powerful. The reason I told is Bhakti. He has Bhakti. That's yes, why Bhakti is a power. Avadu-drijam kachit-charantam akutu-hayam kovin-nirikshyot-arunam yaduhu prapacca dharma One day, dharma и вот yeah. что такое дарма. не такое дхарма. Они знают, что такое дхарма, и вот поэтому Богомощи Кришна выражает почтение этой династии Яда. Смотри. <решев> И в Бхагаватов десятой песне в начале говорится, <решев> я, я ду, что ду, ду, не, не просто дармовит, как здесь, а дармовиттама <решев> из тех, кто знает дармо. Алло. Дармо бит, дармо бит, биттара, а дармо <решев> Дхарма, Дхарма, Дхарма-Бит, Дхарма, Дхарма-Бит, Таром, Дхарма-Бит-Там, Позитив, компардент, good, best, better. Позитив, компардент, супер. So, this way, Абадхутам Диам, Касчичарантам Макутов Айам, Коби-Никшатару-Нам-ヤдху, Jodu Dharmabit, she was little bit uh, you know upset. What is this? Young, this young man, very nice, stout figure, very healthy, no disease, nothing, I like these not asking anything, not answer like a crazy man. Uh, why? What can be the reason? So Dharmabit Jyodu was very much interested. He wanted to approach. И вот я этот драмавит я до видел это внешнее нищего авадхута и захотел узнать. И вот он спрашивает, я думаю, Махараджа спрашивает и вот одно очень важное я забыл сказать вам что чистый саду может узнать чистого саду это очень важно как ученый может узнать ученого рыбак рыбака и видит издалека и прочие примеры люди не думают, что нужно идти к саду, зачем они не понимают. Многие приезжают в эти места, но да, о том, что не найти подлинного саду, даже не думают. Мысль такая многим не приходит. So that you can see, idiot. Who in your Видеть Даму это не так просто, это не, не шутки, поскольку многие приезжают видят какие-то там киоски с мороженым, печеньем, вареньем и прочим, и кроме этого ничего не видят, и вот Увидев а, действие этого Аватвута, его прекрасный, прекрасный образ, он понял, я вот уже сказал, что один саду может узнать другого сада. Обычные люди не могут этого сделать, как Шукадев Он <coughs> пришел. Вот он шел без одежды, без... Ну, как родился, в общем, кар, так, кар, так и пошел на это собрание. И вот он шел так. Обычные люди кидали у него камни. Мы обзывали. Как-то по пренебрежению всячески выражали, но... Они не знали, кто он, но, смотрите, что когда в достиг собрания мудрецов, там его был отец, дед, прадед, прапрадед и все прочие старшие, они все встали, поскольку они осознали, что хотя ему 16 лет внешне, но он великая личность. И вот саду может быть узнан другим, настоящим саду. Материалисты не могут ничего сказать о саду, кто саду, кто не саду, кто им дал право судить вообще. Что они сами обусловлены души и как они могут узнать подлинного святого. Некоторые думают, что саду должны только обманывать и говорить ложь, иначе какие они саду, а тех, кто говорят об абсолютной истине, их всячески избегают, поскольку такие сады могут сказать неудобную, голую правду, и поэтому их не приглашают, как правило, никуда. И вот такое состояние общества. И so вот uh, суждение о, о том, кто саду, okay. а кто нет, кто может его who совершить. И вот чистые саду, они могут uh, узнать настоящего саду. И вот я думаю, что он был сам саду, может он был царем в какое-то время, не был в отреченном укладе жизни, но кто знает, что он был отречен внутри получи э, остальных. Почему Бхагаванща Кришна назвал ему Дарма-Виттама? Наверняка этот титул не просто так получил, а за заслуги -за какие-то. За -за -за и вот когда сам Ши Кришна дал ему такой великий титул, то это говорит о том, что он знает это Бхагавад лучший из последователей Бхагавад Это простая логика. И вот среди всех последователей Бхагавад-дарма, вот он лучший из всех, и Яду поклонился, выразил почтение этому Вадруту и спросил о... Ты ученый человек, ты та вид. И как, с каких пор ты побрел это настроение? И почему ты ходишь, как ребенок без одежды, без ничего? Откуда ты? Э, э, <свят> как Откуда, как ты значит, следовать этому? Хотя такие люди как ты, у них множество желаний. <свят> <coughs> ты можешь жениться, зарабатывать деньги, наслаждаться своей жизнью, но откуда ты обрел такое настроение жить как сумасшедший, ходить без одежды? Я хочу узнать об этом, поскольку обычно весь мир он занят дарма, Артхайкамой, Мукши. Вот это Чатурварга. Но откуда ты обрел такое настроение? Я вижу, ты очень способен, очень силен, очень разумен, и я, до, посмотрев на Ватхута, понял все и задал список таких вопросов. И вот каждый в этом мире, они все заняты погоней за дарм и мокши, но что о тебе? Что ты развел такой разум? Откуда у тебя в то время, как весь мир стремится за дармой, арт пытается наслаждаться своей жизнью? Все, что они делают, все связано с их наслаждением, но откуда у тебя такое настроение, такое чувство? World, to, to life, like it, что ты оставил все это и живешь как I'm сумасшедший. Я не могу понять, Какова причина? Я думаю, но не могу понять причину, по которой вы развили такой такой разум. And jaro, and very... yeah, ты очень способен, очень силен, прекрасно выглядишь. And, you know, я не знаю, что ты кавишь, что ты знаешь суть, вет, ты не, не можешь это скрыть в виде тебя. Я понял, что ты знаешь сокровенный смысл ветв. И, и вот ты можешь прекрасно говорить, но хотя до да, э, этого момента в не произнес ни единого слова, Яду да только говорил. Но ну, все же, как это возможно для Яду да узнать, что он мог так прекрасно говорить, хотя тот даже не поздоровался? Значит, яду, осознавшая себя душа, он может понять такие непонятные следовища. И это могущество мы видели в нашей Гурварге, как в Шиле Прабхупаде и Бхактиманта Такуре. Если Шиле Прахупад смотрел на кого-то, он мог понять. Шиле Кеша в Госфемаха, Шидар, Шидарда в Госфемаха. Раньше не понимали, кто из кто. И вот смотрите. Почему он мог говорить так сладко и ему контролировать свои слова? И его представление всего было очень прекрасно, стиль его разговора, стиль речи. Но почему ты тогда живешь как сумасшедший? Somebody going to give some chapati or bread, somebody going to, driving away, hey, go from here, somebody invite and change clothes and making, you know, going to uh, arrange bath for them, then, is, then clean the body, give new clothes, uh, going to make him sleep in the bed, again going outside, right? staying in the road, anything in his life. Еще Читани Махапрабху говорит, что этот материальный мир, он подобен парень. лесному пожару. Мы, может, не можем видеть из-за нашей слепоты. <coughs> Если внимательно посмотреть, то видно, что все спорят сражаются друг с другом ради каких-то своих користных интересов и вот яду говорит, что этот материальный мир, он горит из за камы лобхи и всего остального. И вот они борются друг с другом, это как лесной огонь. Яду также говорит. ГАНГАМ ГАНГАМ МОСЩАТ ИБО ДИПАХА So, КАМ ЛОГ КРОДА МОХО ОН ДИПРЕНКЕЛЬНЫЙ РИПУ Due to the influence of different rippu your heart is burning and the uh, whole world just like forest fire on, like forest fire mm -hmm. on. But how possible как это возможно, что mm -hmm. этот это, мир ну, подобен лесному пожару, но огонь не затрагивает тебя, mm -hmm. что ты подобен слону, mm -hmm. хитому слону, когда он mm -hmm. видит, что огонь, пожар в лицо? Know, water. И вот и, и слоны не заходят в какие-то водоемы и там пережидают этот пожар И таким образом вот, эти э, э, слоны очень умны и знают, где все Озера, если какой-то пожар начинается, бегут к озеру, залазают внутрь и, и там смотрят на все в безопасном месте. И вот почему мы я... И почему тебя не затрагивают все эти проблемы материального мира? Я очень заинтересован узнать все это. Можешь ли ты объяснить все? Much... Пахат Махарадж тоже, он однажды ну, не однажды регулярно он ходил, переодевшись в обычную одежду смотреть, чем его пуданы живут, что думают, что говорят. Не вот он одевался обычным ни, нищим, и никто не знал, что он прохлад, и ходил, смотрел, что в его царстве происходит. Довольны ли жители или нет, Рамачанда тоже этим занимался. И вот я тут уже ходил, так смотрел, вот смотрел его откуда увидел, задал ему список вопросов почему все чувствуют влечение к материи, а ты не чувствуешь, какова же причина за этим? So, и как это возможно, что ты чувствуешь радость в самом себе? Почему саду вы не должны прекращать думать об этом? Почему саду они испытывают какое-то блаженство? Поскольку они не зависят, не ищут какие-то наслаждения во внешнем мире, а черпают его внутри себя. И поэтому э, чистые сады всегда счастливы и не ищут чего-то вовне. Почему ты доволен? Please, so Сам собой. Like mm -hmm. will... Вот а, завтра будут ответы so на эти way. вопросы. На сегодня mm -hmm. конец. Mm -hmm по титанам with, with мы those должны слушать и помним всю Life, your of life, your of your life, и вот мы должны помнить все услышанное и не забывать. И это польза от того, что вы приходите сюда. Мы должны слушать Харикатху, помнить и применять в своей жизни.